Они знают что мы здесь, подойди поближе к трубам и вслушайся, только не слушай слишком долго Пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимательным. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет.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 их, не прикасайся к силуэтам, сосредоточься. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы, и те живые, что попадают сюда по ошибке. Становится частью прошлого идем же.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 Алаум раум-ом, алаум раум-ом, кастанай лапио астероманта, кастанай лапио астероманта, алаум раум-ом, алаум раум-ом, кастанай лапио. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное.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 ад душам некуда деваться теперь и даже после смерти человек остается в метро в этих трубах. кажется положение там становится все хуже идем уже Чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой! Замри! Это аномалии. У нового мира новые болезни. Зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. и на смогут помочь тебе. Или тебе просто больше не во верить. Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеновскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена.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 Кузнецкий мост – независимая станция, на ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты, они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима на лицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого Андрея, мастера. Скажи, что от меня, он тебе поможет. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. И удачи тебе.